Ритуалы дня рождения я рекомендую начинать за месяц до него, а если еще точнее, то за 40 дней. Фактически это, если тот самый обережник работает хорошо, если программа судьбы у вас достаточно хорошая, то она всегда будет работать таким образом, чтобы вы не наворачивали себе долги больше, чем за один год. А это значит, что судьба будет выводить вас всегда на такие обстоятельства за месяц или за 40 дней перед днем рождения, чтобы вы все свои долги погасили. Именно отсюда вот существует поверие о том, что перед днем рождения обычно все вот варится, как вот год ждало, да? не перед Новым годом, там, не перед каким-нибудь другим там, событийным праздником, а именно перед днем рождения. Это так работает программа внутреннего равновесия, не наворачивать долги а, и закрывать их. В свое время. За 40 дней до дня рождения я рекомендую делать чистки, чистки своего сознания, чистки энергетики. Есть специальные органические формулы, поскольку я мастер рун, в основном работаю рунами, но есть в любой системе магической ритуалы чистых, ритуалы очищения и молитвами, и постами, и э, заговорами, и заклинаниями, и чем угодно, связанным именно с тем, чтобы очистить разум, очистить сознание, очистить от негатива. Под негативом я подразумеваю не столько отрицательную энергию, сколько э, информацию, которая умоляет вас в своих собственных правах. То, что вы навернули в течение года, неправильные ваши поступки, недодуманные мысли, незаконченные дела, выполненное обещание то есть все что отягощает карму как вы сказали наши коллеги буддисты все что отягощает карму все должно быть закрыто если вы сами не понимаете что конкретно вы задолжали тогда но у вас есть вот этот вот обережник он вам Устроят некие обстоятельства, в которых вы просто это самое сделаете, сделаете закрытие своих долгов. Если вы не услышали знаков судьбы, если вы упираетесь своими в своих заблуждениях, то перед самым днем рождения, буквально дня за три до него, события приобретают уж очень концентрированный характер, в смысле события, нагружающие, скажем так, сознание. И это, что называется, вам последний знак. Потому что следующий знак будет неприятные истории в сам день, в сам день рождения. То есть то, что, то чего вы опасаетесь, вы заболеете, вы заругаете со своими близкими, да? то есть по, по самому слабому вас ударит и заставит вас, скажем так, если не раскаяться в содеянном, то испытать некоторое количество неприятных эмоций, которые пойдут в качестве компенсации вашей задолженности в течение этого года. Вот, поэтому, чтобы не доводить ситуацию до крайности и все правильно делать, начинайте подготовку к дню рождения не менее, чем за месяц до него. Чистки, закрытие долгов, не перед новым годом, как мы привыкли, да, а перед днем рождения, да, закрывать все долги, выпол выполнять невыполненное вещание, проводить чистку дома, проводить чистку ревизию связи, проводить ревизию канала. Элементарно, откройте свою телефонную книгу в вашем телефоне. Да? И просто пройдите по каждому персоналу. Не задолжал ли я ему чего-нибудь, может быть, не выполнен обещание, элементарно день, да? может быть, взял книжку почитать, не вернул, может быть, что-то обещал сказать или сделать, или посоветовать, и не сказал. То есть выполните просто эти обещания, пробегитесь, потратьте на этот день, но выполните эти обещания и увидите, насколько легче все станет значительно, все долги, все дела незаконченные, незакрытые, закрывайте перед днем рождения. День рождения это ваш индивидуальный праздник. Сознание, по сути, в этот момент, в момент дня рождения, если оно, скажем так, чувствительное и развито, оно вспоминает или имеет возможность вспомнить изначальный договор, зачем вы сюда пришли. А для этого сознание нужно освободить, скажем так, от навороченной кармы, то есть те, те долги, которые возникли после этого события, то есть после этого истории. Потому что договор это как бы ваш долг. Я такой-то, такой-то, получаю столько-то лет, часов жизни в этой трехмерной реальности, получаю тело, получаю право пользоваться энергией жизни, взамен я обещаю сделать то-то, то-то, то-то, то-то. Это первичный договор. Потом мы обрастаем еще определенными обязательствами. А в обратной последовательности вот с сегодняшнего дня к прошлому. И поэтому, чтобы не наворачивать этот снежный пол, надо освобождаться от этих долгов. И как только мы от долгов освободились, вот это первичный договор, вот эта первичная память, она что называется, начинает прорываться, прорываться наружу. Собственно говоря, мы этого и добиваемся. Вспомните, зачем мы тут. Поэтому пользуйтесь. Ситуация, она есть, каждому человеку предоставляется каждый год. Абсолютно каждый.